привет рад вас видеть на моем канале мои дорогие зрители подписчики друзья коллеги соратники итак сегодня мы поговорим о сегодня мы продолжаем продолжаем нашу очень увлекательную беседу, продолжаем наш курс о преодолении своей сексуальной зависимости. Уж по счету какое-то занятие, первый раз публикую, обычно только в консультациях с людьми общаюсь. Итак, сегодня первое практическое занятие курса преодоления сексуальной зависимости. Сегодня я, начиная с этого видео, на протяжении еще где-то 5-7 видео буду рассказывать, какие Конкретно практические шаги нужно сделать для того, чтобы побороть и вообще хоть как-то контролировать и справиться со своей сексуальной зависимостью, игровой зависимостью, какие у нас еще есть зависимости, алкогольной, наркотической и прочее. Итак, поехали. Смотрите, теория закончилась, сейчас пойдет чисто практика, чисто практика. Но если вы не смотрели теорию, все-таки я вам настоятельно рекомендую посмотреть теорию, как обычно ссылочка где-то здесь вот будет теорию, которая вам вообще расскажет, а зачем вообще бороться с сексуальной зависимостью, да, и понять, а если она у вас. Начиная с этого занятия, мы с вами будем говорить о, как побороть, какие шаги нужно сделать. Очень важное замечание, это сугубо мой практический опыт. Я каждый шаг я сделал, я отвечаю, я ручаюсь за каждый шаг. Если вы будете делать те же самые шаги, что сделал я, о которых я буду сейчас говорить, вы 100%, 100% снизите свою сексуальную зависимость, игровую зависимость, алкогольную, какую угодно. Вы это снизите 100%. Я сейчас не буду говорить, что вы полностью от нее избавитесь, потому что от нее не избавился полностью я. Поэтому я сейчас не буду про это говорить. Но то, что вы ее снизите, это однозначно. Итак, на первом шагу нужно сделать действия, которые нужно сделать на нулевом шагу. Давайте я вам сейчас расскажу про нулевой шаг. Это чрезвычайно важно сделать. Вот поверьте мне, без этого вообще весь дальнейший курс практически будет бесполезен. Что вы должны сделать? Берите ручку, листочек бумажки, открывайте Excel-табличку и пишите. Смотрите, а поскольку этот курс рассчитан на управление своей сексуальной зависимостью, либо и другой зависимостью, да, а управлять, контролировать можно только то, что можно посчитать. Если мы не можем что-то посчитать, то есть 1, 2, 3, килограмм, меры там за километр, сантиметр, если мы не можем что-то посчитать, мы не можем это управлять. Это логично, мы не можем управлять то, что мы не можем назвать и дать какие-то характеристики, какие-то количественные и качественные оценки. Соответственно, что вы должны сделать? Шаг номер ноль, нулевой шаг, вы должны завести дневник. Что сделал я? где-то 6 лет назад и до сего, до сегодняшнего дня я веду дневник я веду дневник свой сексуальный дневник в котором я записываю каждый раз когда я позанимался сексом я туда записываю что вы должны сделать сначала я, например, вел раньше просто тетрадку, обычную тетрадку, вот эту вот, которая для школьника 18-ти страничную, там 36-ти страничную. Я чертил каждый листик, на, делал некоторые квадратики, на каждом листе у меня было, по-моему, 15 квадратиков, там 2 недели. Каждый квадратик был, представлял один день. И что вы должны сделать? Слушайте сейчас меня очень внимательно, очень внимательно. Вы можете взять календарь. Можете расчертить по квадратикам лист, лист бумаги, как угодно. Но у вас должен быть один квадратик, пустой, это один день. Начиная прямо вот с дня, когда вы решите начать, собственно говоря, контролировать свою сексуальную зависимость. Первое, что вы должны сделать, это жить как обычной жизнью. Жить вашей обычной жизнью. Ничего общем не меняйте. Вот если смотрели порнографию, смотрите порнографию. Курили, ку курите. Пили, пили, пили. Все, что делали, делайте. Но, но... Что вы должны делать? Вы должны в этот квадратик писать несколько вещей. Первое – это дата. Каждый квадратик – это один день. Соответственно, вы должны писать каждый день квадратик. Дальше. Если вы в этот день не занимались вашей привычкой, если вы не занимались сексом, не играли в азартные игры, не употребляли интоксикации, интоксикации, да, если вы этого не делали, это пустой квадратик. Просто квадратик должен быть пустым. Вы ничего не делаете. Оставляете его, пропускаете его. Дальше. Если вы позанимались этим, то вы пишете, что вы должны писать. Первое. Вы должны писать количество раз: сколько вы сделали, сколько вы раз позанимались сексом. Один, два, три. За этот день. И причем, неважно, сами собой вы пошли в душ, этим позанимались, или со своей женой, или с любовницей, или неважно, если вы этим занялись. Вы должны писать количество раз. Там понедельник, 1 января, три раза. Все. Первое, что вы должны сделать, количество раз написать. Это, это раз. Дальше. Время. Чрезвычайно важно писать время. Когда вы это сделали? Утром, днем, вечером. 18.00, 21.00, 5 утра. Пишите подробно. Пишите подробно. Прям 5 часов, 45 минут. Или там 18.39. Подробно время. Когда вы это сделали? Это очень важно. То есть первая строчка дата, вторая строчка количество раз, третья строчка время, когда вы это сделали. Четвертая строчка, четвертая строчка вы должны писать обстоятельства, которые предшествовали тому, чему вы сейчас занялись. Обязательно. Например. Посмотрел порнографию, сорвался, пошел заниматься сексом В интернете увидел фото красивой девушки, она вошла мне в ум Два часа ходил, думал о ней, не смог совладать, пошел, сделал Ну а для девушки, собственно говоря, фото красивого мужчину Дальше Заснул днем, заснул днем, проснулся, что-то как-то, голова какая-то чумная, что-то сильно захотелось, пошел, сделал Следующее, это как бы я сейчас свои причины рассказываю, как, как, как, о, о чем спо, обо что спотыкался я. Дальше, э, утром, проснулся утром и просто захотел полежать в кровати. Пролежал 20 минут и что-то так сильно захотелось и не смог совладать собой. Следующее, э, не смог долго заснуть. Просто лежал в кровати, что-то сна не было, что-то вошла мысль в голову, вошло желание, не смог совладать, сорвался. Следующее. Пообщался с друзьями, знакомыми, соратниками, просто решил пообщаться с ними и все, пошел сделать. То есть обстоятельства, какие предшествовали обстоятельства, это очень важно для статистики. И следующая, пятая строчка, последняя. А что вы почувствовали потом? Вот вы это сделали, что вы почувствовали? Нейтральные отношения, да ничего не произошло, получил удовольствие и все Или же вы разочаровались в себе, сказали, ну вот, опять сорвался, блин, я себе разочарован как, ну, че, че же такой слабый-то Или наоборот радость, ура, класс, здорово, классное чувство. То есть вот это обязательно, это шаг номер ноль Вот шаг номер ноль, который вы просто обязаны сделать Я этот дневник веду до сих пор, уже, 6, ну, может быть, даже уже ближе к 7 годам я до сих пор это веду, я до сих пор прям отмечаю, когда, сколько, раз, в каких обстоятельствах я до сих пор веду. я точно могу сказать, сколько я делал это в прошлый месяц, три года назад, пять лет назад, в какой день, сколько я это, я до сих пор и веду это. Но более того, я сделал немножко по-хитрому, я веду это в Excel-таблице. У меня есть Excel-таблица, где я прям график черчу. Какое количество раз, какие причины. Я смотрю, какие причины уже очень часто совпадают. И то есть мой вам совет, понаблюдайте за собой ну минимум месяц. Ну минимум месяц. А по-хорошему где-то дней сто. То есть вообще ничего не меняйте. Пускай останется все как есть. Но вы просто начните вести дневник. Если вы, например, пьете алкоголь, прям пишите. Значит, в такой-то день выпил столько-то литров, столько-то рюмок. При таких-то обстоятельствах, в такое-то количество времени, что я при этом почувствовал. Обязательно и так должны писать, писать, писать, писать. Как только у вас соберется статистика, минимум 30 дней. А где-то по-хорошему это где-то дней 100. Вот тогда можно перейти к следующему шагу. Когда вы посмотрите, вы должны сделать анализ. Очень глубокий анализ. Почему вы срываетесь, из-за чего вы срываетесь, когда вы это делаете? Утром, днем, вечером, что до, что после, что? Потому что когда вы поймете, когда вы ваше вот это необузданное сексуальное э, влечение, да, вот это вот как бы проблема, это проблема, я считаю, вы ее посчитаете, количественно посчитаете, вам станет легче ее управлять. Например, лично я откроюсь, как говорится, своим опытом, я поделюсь, у меня проблема обеденный сон. Если я днем посплю, вот просто я лягу в кровать, 10, 15, 20 минут я посплю, прям конкретно засну, все. Я просыпаюсь с диким желанием, мне совладать с собой чрезвычайно сложно. Поэтому у меня есть правило, никогда не спать днем. Особенно лежа. Вот сидя где-то вот просто откинуться, полежать, да. Но лежа, все, 100%, либо ты сорвешься, либо ты, ты не удержишь себя. Поэтому днем я вообще не сплю, потому что ну, у меня вот такая штука, вот лично моя, да. И, собственно говоря, как только вы сделаете анализ, дальше вы должны будете сделать э, два шага. Опять же, это шаг номер ноль. В этом шаге номер ноль. Первое, делаем дневник. Второе, вы должны всеми правдами и неправдами стараться уменьшить количество раз хотя бы на один. Хотя бы на один. Например, мы берем неделю. И вы выяснили, что в неделю вы занимаетесь секс, сексом 7 раз в неделю. Каждый день вы занимаетесь, когда-то 2 раза, когда-то 3 раза, когда-то один, когда-то пять. Неважно. Но каждый день вы это делаете. Что вы должны сделать? Это вы должны уменьшить на один день этим занятием. Если вы играете в азартные игры, да? если вы принимаете интоксикации, как делал я? Я освобождал сначала воскресенье. Я прям себе сказал, значит, как Антон, воскресенье — это день, когда я ни при каких обстоятельствах, что бы ни было, я никогда этим не буду заниматься по воскресеньям. Воскресенье — это день, все, стоп-день. Я воскресенье это не делаю. Я могу в понедельник сто раз это сделать, в субботу сто раз это но только не воскресенье. Вот прям прям вот костми лягу, но только не воскресенье. И полгода, я шел к этому полгода. Я срывался, у меня были срывы, я никак не мог к этому дойти. За полгода я дошел к тому, что за полгода, вы только вдумайтесь, Полгода я шел к тому, чтобы освободить, высвободить всего лишь один день. Но этот день должен быть стабильный. Не так, что а, если на этой неделе будет понедельник, потом среда. На этой неделе я все дни сделаю, но зато на следующей неделе я два освобожу. Нет. Выберите один день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота-воскресенье. У вас их семь. Выберите один. Один выберите, освободите его. Вы должны полностью освободить один день и дайте себе ну минимум три недели. 3 недели. Три. Три месяца, а по-хорошему полгода, скажите себе, вот я костьми лягу, но в этот день, я ни, за что это, я ни за что в этот день не выпью алкоголя, не буду играть в азартные игры и не буду заниматься сексом. Ну, у каждого свое. В этот день. И проживите так, проживите так полгода. Не, не, не торопитесь. Не надо, типа, а, я все, я сейчас могу вообще. Не можешь. Вот не можешь. Вот поверь, не можешь. Сделай один день, один день. Пройдет полгода, когда ты видишь, что все, я перестал срываться. Я могу это делать полгода. Вот тогда переходи к следующему. Возьми два дня. Возьми два дня. Два дня. Например, выходные. Вот что угодно можешь сделать. Хоть, хоть, хоть сто раз займи сексом в пятницу и сто раз в понедельник. Но только не суббота и воскресенье. Как угодно. Хоть, хоть, хоть волосы на себе рви. Но вот суббота хоть к тебе тут... Клаудию Шифер пришла, Памела Андерсона, Анджелина Джоли говорит, давай, все, все. Гриш, нет, извини, сегодня суббота, воскресенье, я не могу. Или понедельник, вторник, неважно, то есть, -то, то есть вот, какое-то количество вы должны обязательно освободить. И тоже дайте себе полгода. И так вот маленькими и маленькими сажочками сжимайте количество этого раз. Вот сейчас у меня лично мой опыт где-то, ну, месяц. Я могу без этого прям реально 4 недели стабильно держаться и вообще на это не срываться. 4 недели. Потом до по все, потом начинаю тоже клинить, и уже как бы, ну, просто уже хочется. 4 недели. Конечно, сейчас кто-то может мне посмотреть, сказать, «Ха, вообще какой-то наивный мальчик». Ну, блин, ну, это реально так. Это мой опыт. Как бы моя жизнь, мое, как говорится... Вот психические способности Они у меня такие Я сейчас не говорю, что это вот я прям какую то гуру или сенсей Нет, я просто делюсь с вами в, на, в расчете на то, что это кому-то может помочь Кому-то мой опыт может помочь И тем самым день за днем вы уменьшаете Следующий шаг в рамках шага номер ноль Это все шаг, шаг номер ноль Это еще даже не следующие шаги Но зато это самые важные Постарайтесь изъять себя из той ситуации, где люди говорят об этом либо просмотр этого на кинопленке. Например, если вы употребляете алкоголь, перестаньте общаться с теми, кто пьет алкоголь. Я знаю, что это, наверное, будет одно из самых сложных. Если вы играете в азартные игры, пожалуйста, перестаньте с людьми общаться, с теми людьми, кто играет. Разорвите с ними контакты. Не смотрите фильмы про алкоголь, не смотрите фильмы про азартные игры. И по поводу секса, если вы смотрите порнографию, это все, это хана всему. Вы никогда не избавитесь от сексуального вожделения. Я могу, вот положа руку на сердце, сказать, а где-то 4 года у меня ушло на то, чтобы я отказался от просмотра порнографии. Вот казалось бы, да, вы мне сейчас скажете, Антон, ты что, блин, ты взял вот так вот, да все, я перестану ее смотреть. Попробуй. У меня ушло 4 года. Я 4 года, ты представляешь, сколько это значит? И я срывался и смотрел порнографию на протяжении 4 лет. Я говорил себе, стой. Я не должен это смотреть, не надо Я срывался и смотрел Потом я говорил, нет, подожди, я больше не буду смотреть Проходила неделя, две, три, а потом опять срывался Опять стал смотреть и думать, да что ты будешь делать, а? Четыре года, четыре года Вот сейчас я ее не смотрю Уже прошло порядка много лет Я ее не смотрю, но я ее боюсь как огня Я знаю, что если я зацеплюсь где-то глазом и я туда посмотрю немножко, все, я как бы башнями меня сорвет капитально. Поэтому следующий совет, наверное, это э, по моему опыту, по моему опыту я скажу, что это самый сложный совет, это самый сложный шаг. Дневник вести, ну блин, это легко, это несложно, любой может вести дневник. Уменьшать количество раз – это несложно, но выберет один день в месяц, да? в смысле, один день в неделю. Выберет два дня в неделю, постепенно-постепенно сужать. Чувствуешь, что все, два дня, меньше не могу, меньше не могу, все, клинит. Окей, оставь себе пока два дня. Но вот этот шаг, вот этот третий шаг в рамках нулевого шага, отказаться от общения и от просмотра. Ну, это капец. Это, это наверное, одно из самых сложных. Если вы сделаете этот шаг... Все, все мои остальные шаги – это вот, вот так вот, просто вот на раз делайте. Вот это самое сложное. Опять же, говорю, 4 года я пытался от этого отказаться. 4 года. И до сих пор я этого боюсь. Я до сих пор этого боюсь. Я прямо, если я вижу где-то в интернете, да, вот какие-то там полуобнаженные тела женские, я прям моментально закрываю вкладки моментально ухожусь. Я поставил все вот эти программы Adblock, все вот эти фильтры, порнофильтры, чтобы, не дай бог, не зацепиться. Пусть что зацепишься, себя не удержишь. Я просто знаю, что я не считаю себя психически сильным человеком. Я знаю, что это сексуальное влечение, да, сексуальное желание, оно сильнее моей силы воли, оно сильнее, оно меня так сломает. Точно так же, как, например, водка. Вот водка, она сильнее любого человека. Вот возьми, выпей водку и попробуй не опьянеть. Ну, кто-то там, там 10 грамм выпи, но ну, выпей стакан, со стакана улетит, улетит любой человек. Точно так же здесь, вот сексуальная энергия, она настолько сильна, она, она сломает любого. И поэтому туда надо просто не приходить. Вот это были шаги в рамках э, шага номер ноль. Теперь мы с вами рассмотрим дальше шаги, которые работают над разумом. над разумом. Это шаги достаточно интересные, и если мы не устраним эту сексуальную проблему в нашем разуме, вот это вот желание выпить, да, наркотики какие-то, азартные игры, секс, если в нашем разуме она сидит, это тоже будет бесполезно, мы рано или поздно к ней вернемся. Уровень разума – это уровень ценностей. Если в нашем сознании есть ценность, что это важно, то фини толя комедия. Мы не справимся с этим. Соответственно, в теории, в теоретическом курсе я рассказывал, как, почему это не должно быть важно и как это побороть. А теперь, когда вы поняли, что да, действительно я хочу это побороть, я расскажу как. Избавиться от этой идеи на уровне разума. На уровне разума. Это самое важное. На уровне разума избавиться от нее. Потому что, например, если в вашем разуме нет идеи, что можно выпить ценнистый калий. Если у нее нет, у вас есть идея, я ее выпью, я умру. Соответственно, вы никогда в руки не возьмете это. Но если в идее есть, в разуме, можно выпить и понаслаждаться алкоголем, или там с кем-то там пообниматься, рано или поздно вы это сделаете. Рано или поздно вы это сделаете. Поэтому теперь переходим к к такому блоку как бы теперь переходим ко второй части этого видео работа над разумом это очень важно работа над разумом там всего лишь навсего три этапа три шага всего лишь навсего и первый шаг это как ни странно это помощь бога помощь бога помощь высших сил если вы э, неверующий человек если вы не верите в бога тогда этот пункт вообще не для вас Просто подождите немножко, я сейчас перейду ко второму шагу, там намного проще. Если вы верите в Бога, неважно, любое религиозное течение, любая религия, я за любые религии, в вашей религиозной традиции просто просите помощи Бога. Я это делаю каждый день, на протяжении уже, ну, наверное, тоже где-то лет 8-9, наверное. Я прошу, чтобы он меня избавил от сексуального вожделения. Помогает, становится легче. Этот пункт, я думаю, не совсем сейчас будет всем интересен зрителям, поэтому я немножко, так сказать, вскользь его коснусь, что помощь высших сил. Ходите в церковь, в мечеть, в религиозные значит, организации, ставьте свечки, что угодно, просите помощи высших сил. Вселенную, кого угодно, Мать-Землю, высшие силы, просите. Они есть, они реально существуют, они помогут, действительно, они помогают. Это первый шаг над работой над разумом второй шаг это общение с возвышенной личностью общение со святым или общение с человеком у кого нету этой идеи в разуме например если человек не курит вот например я курю да но я общаюсь с теми людьми кто не курит я с ними близко общаюсь и в их разуме нету этой идеи что надо курить Соответственно, просто общаясь с ними, я перенимаю так или иначе их ценности, я перенимаю их убеждения, и мне легче становится отказаться от курения. Потому что если ты попадешь в компанию, где курят, но ты захочешь бросить курить, тебя само общество не позволит бросить это курить, оно будет тебя подталкивать и говорить, давай-давай-давай, закурим товарищ, давай, давай еще по одной, и ты не сможешь это сделать. Поэтому второй шаг в рамках работы над разумом, вы должны найти человека, вот этот человек, он должен быть мужского пола, если вы мужчина, и женского, если вы женского. Ни в коем случае не берите женщину, и если вы женщина и мужчина, вы, вы оба сорветесь, вы чего? Мне один клиент сказал, говорит, я нашел девушку, ей не важен секс, и мы с ней общаемся по, по, по, по сексуальным вопросам. Я говорю, ты чего говоришь, срочно, срочно, Это, вам, это как? срочно. Ни в коем случае. То есть, если вы мужчина, находите мужчину, монаха, Наставника духовного, зрелого человека Который, вот, который, который свободен от этого, который не смотрит порнографию У которого вот эти низменные интересы его не интересуют Общайтесь с ним, перенимайте его опыт Говорите, а как а как тебе удается противостоять этому? Расскажи, что ты делаешь? Как, какой твой модель поведения? Как ты думаешь? Что ты думаешь, что ты делаешь, если тебе приходят сексуальные мысли? Или ты там не пьешь алкоголь, да, там, не, не употребляешь наркотики, не играешь в азартные игры? Расскажи, как? Он вам будет делиться. И общение с таким человеком укрепит ваш разум. То есть первый шаг это помощь высших сил. Высшие силы, если вы к ним обращаетесь, они помогают убрать вот эту ценность в этом занятии. Второе общение с возвышенным человеком либо с человеком, у кого нет этой идеи в разуме. У него нету. Общение с ним тоже помогает эту ценность из разума убрать. И шаг номер третий. Не делайте замену ценностей. Не делайте замену ценностей. Не надо думать, что я хочу бросить курить, курить это плохо, вот вместо курива я буду делать что-то Вот эта фраза вместо, это означает, что у вас та штука-то осталась, она никуда не ушла Вы должны вообще отказаться, просто забыть, ее не существует Потому что, например, смотри, вот а я так хочу вот выпить водку, да, но так хочу, мне так нравится алкоголь Но, но вместо него, вместо водки я, пью сиг... я, я курю сигареты Что тогда получается? В твоем сознании сидит идея водка и в твоем сознании сидит идея сигареты. У тебя две эти на самом деле. Да, физически ты куришь сигареты, но водка никуда не ушла, она в твоем разуме, как на уровне ценности. Поэтому если ты будешь вместо, вот это слово я делаю вместо, я занимаюсь спортом вместо употребления алкоголя, занятием сексом, да там азартные игры, вместо. Вот это слово вместо, оно все, все разбивает. И должно быть вместо, оно должно быть... Вы должны полностью отказаться от этого, от этой просто постараться, от этой идеи сказать, что я просто ее отпускаю. Вот эта ценность, что вот это для меня важно, важно, я это отпускаю, она должна от вас уйти. И как только вы просто будете пытаться привлечь другие ценности, не вместо нее, а просто другие, то она сама постепенно вас сама самооставит. Сложная достаточно вот эта тема про ценности. да? Как-нибудь запишу отдельное видео, там много психологических методик, как именно вот это вместо сделать. Сейчас лишь просто и так уже большое видео получилось. Вот, собственно говоря, сейчас мы с вами разобрали первый глобальный этап работы над разумом. Что нужно сделать с разумом? Помощь высших сил, помощь возвышенного человека, кто не обладает этой наклонностью. И вот это вот, не делайте замену ценности. Не надо одну ценность заменять другой, потому что они в вашем сознании останется две. Например, в моей в моем голове нет ценностей, что можно, например, употребить алкоголь. Я, например, алкоголь уже, наверное, лет 18 вообще не пью, и у меня даже нету сознания, что как-то вот можно, как-то как я иногда захожу в магазин, думаю, вижу алкоголь, алкоголь, и думаю, ой, нифига себе, алкоголь продают. А моем, то есть он у меня как-то полностью ушел, и в моем даже картине мира этого нету. Но если бы это сохранялось, ну, например, вот секс у меня есть, у меня есть секс. Если я буду заниматься спортом вместо секса, я буду и заниматься спортом, и еще думать о сексе. Поэтому, как только у тебя ценность уходит, тебе становится намного легче жить. И, собственно говоря, в этом видео, давайте подытожим, я еще рассмотрел, какие шаги мы должны сделать до того, как работать над разумом, разумом это как бы первый такой нормальный этап работы именно с разумом но до работы с разумом вы должны сделать а, три шага а именно завести дневник уменьшать количество раз и изъять себя из ситуации где люди смотрят это или занимаются этим все это было первое практическое занятие впереди еще много практических занятий оставайтесь со мной на канале Брамовед это мой канал, здесь мы говорим о психологии, философии, религии социологии, да вообще о нашем обществе в целом, интересные темы меня зовут Антон Шульгин, я психолог записывайся ко мне на консультацию пиши вообще просто по любым вопросам если у тебя есть какие-то психологические вопросы, да вообще вопросы о жизни пиши, мне будет нравится вообще отвечать людям, давать им знания делиться с вами знаниями напиши пожалуйста в комментариях, что ты по этому поводу думаешь опять, это ребят, это мое мнение я никогда никого никуда не призываю просто высказываю то что помогло мне вот эти шаги они помогли мне хотите берите хотите нет это как бы каждая своя жизнь все до скорых встреч пока